Всем привет, вы на канале Частной Бригады Стремо. меня зовут очень могучий, великий газоблочный, резочный станок. Это сия чудо изобретено волгоградскими мастерами, Стасом, Серегой, Андрюхой и немножко мной, при участии непосредственно заказчика Бориса. Сообща сегодня, где-то на протяжении ну, часиков 8-9, мы сели, репу чесали, вот так вот. Но решили срудить такое чудо, потому что газоблока сколько кубов? 140. 140. Стас у нас, конечно, еще молодой немножко не вкачный, Ему самое то бы дать обычную ножовку по газоблоку. И весь день вот так вот, вот так. И, и ночью даже так бы еще и пилил. Вот. Ну, проблема данной пилы, то есть ручной, ее уводит. То есть рез получается чем показать то вот что-то в кармане есть шпилька. рез получается немножко по духовному так вот ну это я утрирую ну где-то сантиметр пол санта можно наболтать когда руками пилишь даже очень аккуратно пилите обезьянками дисковыми пилами но ну, очень много пылюки плюс его надо постоянно вертеть крутить потом доламывать дошлифовывать ну тоже небольшой как нюанс негативный Вернемся к данной конструкции. Данная конструкция состоит у нас из четырех ножек. Классическая табуретка. Внизу вот здесь вот фанерка. Она забурена, забита на два дюпель-гвоздя. Дальше мы поехали набирать пирожки саморезами. Ну классика жанра монтажный черный саморез по дереву. Дальше стоечку наболтали опять же. Прикрепили низ ее с помощью деревянных шайб и так далее. Далее отмерили высоту ну вот, на уровне его, чтобы можно было удобно поднимать и снимать блок. Сделали обвязку из уголка 50 на 50. Посадили их на болтики, гаечки. То есть вся эта конструкция разборная. Мы к этому вернемся. Дальше. Как видите, стойки перевернуты вниз. Здесь имеется вот регулировочка. Если основания фундамента неровное, то есть имеются перепады, данные элементы позволяют нам нивелировать площадку. Площадка у нас должна быть горизонтально в нуле. Серега уровень забрал. <coughs> то есть мы нивелируем площадочку. Каркас, вот это наша обвязка, диагонали, все конфетка, чики-бомбони. Перелазим выше. Здесь вот стоечки мы наварили. Две стойки мы разрезали. Ну, жалко нам было, поэтому разрезали две стойки. Из двух стоек сделали верхние лыжи. И как их назвать? Ползунки и ползунки. Ну, чтобы катались друг в дружке. Дальше опять шпилечка. Фиксация, шайбочка. Вот здесь регулировочка, опять, чтобы все было в горизонте. Если не будет в горизонте, соответственно, рез у нас будет как у ножовки. Соответственно, Боря скажет, мужики, что за хэ? и ну и так далее. Поэтому вот все должно быть, как у Кати, на аппарате. Вот, поэтому... Что дальше? То есть это набалтываем, регулируем. Здесь ползунки у нас катаются, есть ограничитель, чтобы не перепиливать Наши фиксаторы Фиксаторы сделаны у нас Из обычного правила Угол 90 Данная тема отвешена Цепь натянута Масло поступает Есть автомат Запитали его напрямую Подключили также Чудо-юдо ну, Серега сейчас придет Скажет там, со звездных войн Как его там называют спорту или там d232 там как как вы называют вот. ну вот этот вот, звездные войны 2 d 2 Во. вот включили вот этого робота все на автоматике сейчас продемонстрируем как эта вся штука работает ставим блок здесь вот линейка то есть от центра нашего как этого пилищего полотна мы нашли его центр, отвесили. И вправо-влево разошлись рулеточной шкалой. Ну, можно так сказать. Вот. Соответственно, надо блок отпилить. хоп, Берем угольничек, выставляем на нужный размер, прикладываем блок. Здесь у меня имеется упор. Упор сделали из дешманского уровня, чтобы набрать расстояние. Ну, чтобы рез у нас заканчивался немножко раньше. Кстати, Кстати, забыл сказать. Подсмотрели мы данную чудо-юду на канале Зочи Владимирской земли или земли Владимирской слав прости. Редко бывает, времени не хватает. Канал обалденный. Ссылочку оставлю в описании. Мужики рукастые, очень башковитые. Все время кулибничают, то есть какие-нибудь приколюшки есть у них. Фишечки. Очень мало подписчиков. Ну, странновато, странновато. Вот, еще раз привет Слав, демонстрируем это все чудо-юдо, помчали. подсасывает частично. Ну, процентов 30-35 он загребает. Дальше. Можно отпилить даже сантиметры. Сантиметрик. Сейчас вот так вот сделаем. Ну не буду сейчас с рулеткой заморачиваться. Поехали. чтобы не сломать. О, конфетка, листочек бумажки, липота. Погрешность есть, конечно, полотно ходит, но это миллиметр максимум два. То есть уже все отвесили, то есть перепроверяем 50 раз. Дальше наши лыжи смазали. Да что глаз что попало наши лыжи смазали то есть это все вот она катается бродит бегает далее что еще то есть вот едем едем едем чик здесь отбойник стоит чтобы не перерезать О. самое сложное в данной системе было прикрепить нашу эту пилу пилу то есть какими-то способами приколюшками там лобзиками подрезками всячески ее зафиксировали вот эту часть от вертикали или полотно ну, пока трудится надеюсь сможем поработать и на первом этаже и на втором и закончить объект в дальнейшем довести всю эту чуду до ума да еще и в аренду будем сдавать мы ребята все прожженные серый сказал это бизнес-идея малый бизнес вот, поэтому тема, тема такая рабочая монолит, кладка как бы все у нас это в перемешку вот и здесь это тема разборная, то есть взяли, то есть ну пятки надо доработать, прибить большой лист фанеры. Пистолет монтажный выставились, шмяк-шмяк, все. Стоечки все разбираются, то есть по длине конструкции, ну это максимум вот, вот сколько, есть метр двадцать эти стойки, и здесь они метровые. То есть все складывается, пакуется, ну один самый большой, этот вот, вот лист фанеры, наверное. Все остальное разборное, даже внутри доски, они тоже все разбираются. Ну, конечно, так, на скорую руку, ну, посмотрим, надеюсь, тем будет рабочим. Вот, дальше что, мы выставляем маяки, вчера был праздник, да, оставляем наши маяки, профиля, завтра начнем шмалить. Данная конструкция называется Marshall Профилис. профилис, приперли ее с Англии или с Ирландии, откуда из тех краев в том году. Как бы, но ну, они в том году себе еще отбили. С точки зрения темпа, вальса, скорости, качества. Здесь же данная конструкция, где какую? Ну, пойдем в винду покажем. Здесь данная конструкция. Взяли региль, ну региля у нас. Есть валяются. Леха, привет. Леха, Леха, привет. Алло, алло. Леха, не скучай, скоро приедем, месяц-через два. А, ригеля, то есть здесь также шпилечка, обжимаемся. Ну, все опять же на скорую руку, кулибничаем, то что есть, то есть надо все доводить до ума. Жесткость запредельная, даже по сравнению с маршал Profilis, то есть там, ну, по сути, первый метр-полтора, дальше надо перекидывать стойки. Здесь, то есть вообще, все чики-бамбульно. Крепили так же, как, ну, как, берем дюймовку берем дюймовку ну, надо брать фанеру, потому что дюймовка колется дюймовку мы предварительно просверливаем вот в двух-трех точках отступаем на сколько-то, миллиметра два-три, накладываем вторую дюймовку, ну пятка там сколько она там, 15 на 15 допустим, накладываем вторую пятку уже отвешиваемся непосредственно по шнурочкам вот Дальше берем наш вот чудо-юдо-профиль. Чудо-юдо-профиль. Ну, был бы алюминий, взяли, взяли бы алюминий. Ну, то, что есть под рукой, то есть в органе. Вот. Уже выставляя его, то есть здесь имеется вот лапочка лапочка такая. И угол усиленный. Но чисто фиксация низа, чтобы низ не гулял. Не проворачивался никуда. То есть он уже выставляется можно, если покажу, вот шнурочки то есть вот шнурочки есть выставляем его по плоскостям, то есть по шнурочкам раз, два, две плоскости поймали наживились, дальше набалтываем стойки, стойки набалтываем там он внизу клин, без разницы он конструкция там любая, главное, чтобы низ не гулял не ходил вот. дальше шпилька гравера потому что чтобы сюда вот эту трубочку поджали потому что у них внутри имеется люфт грейвера маленькие шайбочки обжимается внивелируется все все надеюсь это будет работать себя правда и все дальше дальше здесь нам фортануло повезло самый быстрый и маяк профиль мы присобачили его к нашему шалашу в двух направлениях то есть Уровни все его не врет. Штабила не врет. Леха, Леха, привет, Леха. Вот этим уровнем, помнишь, подошву показывал. Подошва была прям муа, идеальная, помнишь? Но ну, это было пять дней назад. Ну, ну уехали, мы ну, скоро вернемся. Не скучай, Леха. Вот. То есть здесь нам повезло, фортануло. Э э гидро гидруха кинута уже То есть все отмаячено Завтра начинаем начинается, Не начинаем кладку Сегодня еще у нас по плану Отбить метки То есть нули выбить надо вот. Сейчас по датчику нули пробежимся Пробьем Первые ряды бросим Ну еще завтра уже начнем, начнем, начнем. И еще момент Еще момент Мы армировать будем газоблок Частичный, частично. Первый ряд. Подоконную зону. Ну и где-нибудь еще наболтаем в середине, выше. Как получить такую обалденную штрабу для закладки арматуры? Все элементарно, элементарно просто. Фреза, фрезер, ограничитель и полетели здесь заглубление 2,5, то есть клей, арматурка ну Стас будет этим заниматься Стас он у нас пока молодой, то есть до блока мы его не допускаем, Стас будет вот на этом чудо-агрегате он, кстати, еще на нем не пробовал, не пилил завтра ему инструкцию, технику безопасности, очки, противогаз надо ему ну и все, то есть, чтобы вот этой вот пылькой не дышать вот, поэтому кто хочет э, как сказать, есть же это технологии засыпки и утепления отмостки газоблочной этой крошкой через месяц приезжайте за бесплатно отдадим вот, с ведрами, с мешками ну, кто отмостки утепляет газоблок пожалуйста, добра навалом возможно будет бой частично вот все, всем спасибо смотрите нас дальше, подписывайтесь на канал через месяц станок освободится, кому нужна аренда обращайтесь Отправим вместе со Стасом в аренду. Тема, кстати, еще нормальная. Можно ее приспособить под резку у блоков, создание у блоков. Вот. Но ну, ее надо доработать. Это Серегина тема, как бы он... Ну, если займется всеми этими арендами, там бизнес-идеями, как обычно. У него попрет, если в гор, вот он будет заниматься. Можно делать у блоки. Часть вырезать, выпиливать. То есть. Тема нормальная, но требует времени, и доработок. Вот мы что свояли там за эти 9 часов. И все. Главное, чтобы все было в нуле. Раз. Площадка, два площадка. Расстояние между лыжами, потому что ну, не будет они легко кататься. Вон. Она еще ну, не разработана, но маслица есть и тоже нормально катается. То есть это наш мини-заводик в, в полевых условиях. Вот видите, шланги и все. Ну все серьезно, короче нормально но мы все удовлетворены это точно сегодня когда андрюха нас в обед немножко подколол я говорю андрюха иди цепь поменяй". он поменял цепь Ну и зубьями никогда поставил направление он-то у нас знаменитый лесник он сколько лес перевалил то есть он с этими пилами на ты вот а здесь он сегодня что-то решил нас стебануть мы все собрали это чудо-юдо на запускаем резаться он даже газоблок не режет. Пропилили мы минут, минут за 2-2 сантиметра. Ну и все. Потом Борису пришла гениальная идея. что-то с цепью, наверное, не то. Ну и все. Мы посидели, покурили. Уже хотели расстраиваться. Цепь перевернули. Ну и все. Как видите, агрегат наваливает. Еще, еще. Сейчас похвалюсь. И, и заканчиваем. Прям, не знаю. Лепота, липата. Не нарадуемся. Руками, чтобы не жикать. Все должно быть вот немножко автоматизировано. Вот так, щелчочек. Щелчок. Вот, вот прям смотрю вот, картинки. Картиночка, вот рез, смотри, вот. Покажи, вот здесь вот пока, прям вот, просвет, да просвет. Ай-яй-яй, вай-вай-вай. Прям вообще огонь, чики-бомбоньо. Все, всем спасибо, до скорых встреч, подписывайтесь на канал. Мы поехали дальше. Уже не изобретать, а делать дело. Пока.